рада вас приветствовать на своем канале. С вами Виктория. Сегодня готовлю шоколадное печенье. Шоколадное печенье у меня будет на кефире. Для приготовления понадобятся самые простые продукты. Полное их количество я вам оставлю в описании под видео. Желательно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Особенно яйцо, кефир. И сливочное масло. Достаньте его немного заранее из холодильника. Я начала одну чайную ложечку соды погашу в кефире. Если вы достали кефир сразу из холодильника, то поставьте его секунд на 10 в микроволновую печь. Кефир немножко должен вот так запениться, значит реакция произошла. Можно дальше продолжать работать. И в другой емкости смешиваю 120 грамм сливочного масла. Щепотку соли. И 150 грамм сахара. Масло с сахаром перетираю обычной ложкой. Что хорошо в приготовлении этого рецепта, что можно все делать без миксера. Обычной ложкой, либо обычным венчиком. Сюда же добавляю одно яйцо. И продолжаю перемешивать. И добавляю сюда кефир с содой. И экстракт ванили. Экстракт ванили это по желанию. Можно вместо экстракта ванили добавить ванильный сахар, либо цедру лимона или апельсина. Еще раз перемешиваю. И просеиваю муку. Муку. Сначала я просеиваю 200 грамм муки, затем буду смотреть на консистенцию и по мере необходимости добавлять еще. И 3 столовые ложки какао. Какао обязательно берите не сладкий, хорошего качества. И замешиваю тесто. Вот я вижу, что тесто получилось еще немного жидковатое, поэтому добавлю еще немного муки и перемешаю. В описании под видео я вам укажу точное количество муки, которое мне понадобилось. Тесто получается вязкое, липнущее к рукам. Это нормально. Для того, чтобы нам легче было формировать печенье, перекладываем его на пищевую пленку и убираем минут на 30 в холодильник. Пока тесто у нас отдыхает, подготовим противень. Противень я перестелила пергаментной бумагой и поставила разогреваться в духовку на 180 градусов. Также сверху можно подготовить украшения. Это могут быть овсяные хлопья или миндальные хлопья. Либо разные присыпки. Разноцветные, сахарные. Можно вообще ничем не украшать. Тесто у меня отлежалось в холодильнике в течение 20 минут. Для того, чтобы мне легче было формировать печенье, смачиваю руки немного растительным маслом. Затем отщипываю кусочек теста, делаю из него колобок и немного приплющиваю руками, выкладываю на противень и продолжаю. Отщипываю кусочек теста, немного формирую, прижимаю и выкладываю на противень. Таким образом поступаю со всем тестом. Выкладываем на небольшом расстоянии, чтобы при выпечке печенье не слиплось. У получилось ровно на 22 штуки. Одну порцию печенья сверху я украшу миндальными хлопьями, а другую оставлю просто так, без всего Отправляем запекаться печенье в духовку, разогретую до 180 градусов на 15-20 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Шоколадное печенье у меня запекалось ровно 15 минут. Можно проверить его деревянной шпажкой. Готовое печенье должно легко отставать от пергаментной бумаги. Друзья, шоколадное печенье на кефире получается очень вкусное, красивое, ароматное, с красивым шоколадным цветом и с приятным шоколадным вкусом. Давайте я вам разломаю одно и покажу, какое оно получилось внутри. Благодаря тому, что мы ложили тесто в холодильник отлежаться, печенье получается очень ровное, текстура получается пористая и очень-очень вкусная. Всем желаю приятного аппетита, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, а я уже жду вас в новых видео с новыми рецептами. С вами была Виктория.